Это утро Пролят в окна И юный рассвет Слышь музыка Больше нас нет Зачем не кстати Так тогда ты Позвонила, вчера забыл все навсегда, ты так просила, вчера в окне была звезда, ты погасила, я полюбил ее вчера.